Приветствую вас, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для близнецов. И, конечно же, данный прогноз, несмотря на его точность по вашим же словам, он общий, и вы всегда можете получить от меня индивидуальную поддержку, заказав гороскоп на неделю, где мы рассмотрим по каждому дню рекомендации для трех сфер вашей жизни. Это здоровье, отношения и, конечно же, деньги. И также вы можете получить индивидуальный гороскоп на месяц по каждой сфере вашей жизни отдельно, где мы на каждый день рассмотрим все рекомендации, опасения и предупреждения. Заказывайте индивидуальные гороскопы, и вы всегда будете в курсе того, что вас ждет на этой неделе или месяце. А сейчас общий прогноз для близнецов. Близнецы всю эту неделю будут настроены на свободный и немного праздный стиль жизни. Вас может привлекать дружеское общение с посещением клубов по интересам, коллективными увеселительными поездками и легким флиртом, между прочим. Излишне серьезное отношение к происходящему вокруг вас противопоказано, поскольку, как известно, капля серьезности убивает праздник в душе. А сейчас время праздничных ожиданий, веселья и исполнения ваших заветных желаний. Романтическое знакомство в дружеской компании может привести к началу партнерских отношений. Впрочем, без больших шансов на длительную перспективу, имейте это в виду, не стройте излишних ожиданий, чтобы не получить разочарование. Главное, чтобы вы могли Получить на этой неделе – это новые, необычные и яркие впечатления. Те, кто уже являются семейными людьми, смогут преодолеть сложности в отношениях. Чаще появляйтесь вместе на публике. Это поможет вам в обретении гармонии, при том парной гармонии, семейной гармонии. Также это э, не лучшее время для оформления банковских суд и крупных покупок в кредит. Имейте это в виду. А что же на любовном фронте? На этой неделе влюбленные близнецы станут увереннее и категоричнее. Однако на ход событий это повлияет мало. Решение, принятое по поводу отношений, может казаться вам окончательным. Однако... Я хотела бы вас предостеречь, что это не так. Не стоит спешить принимать близко к сердцу советы и рекомендации друзей. Они способны ошибаться точно так же, как и вы, а может быть даже и больше. А в выходные возможно все. От мелких недоразумений до кризиса. Не исключена неприятная неожиданность, например, отмена свидания или другого мероприятия, связанного с личной жизнью. И, конечно же, мы переходим к карьере и финансам. У близнецов деловые и партнерские отношения могут стать драйвом достижений на всю эту неделю. Со стороны делового партнера будет исходить инициатива, сулящая общий успех в делах. Но будьте бдительны и внимательны к пожеланиям клиентов, которых придется обслуживать. Умейте их не просто слушать, а слышать. И вместе с тем неделя может быть связана с форс-мажорными происшествиями. Старайтесь не подвергать риску своей финансовой инвестиции. Я очень не рекомендую делать покупки в кредит, а также брать и давать деньги взаймы на этой неделе особенно. Ну что, мои родные, вот такова эта неделя. Я напоминаю, что вы всегда можете заказать индивидуальный гороскоп для себя, который будет рассчитан непосредственно под ваши вибрации, под вашу жизнь и ваши пожелания чтобы посмотреть пример гороскопа и заказать его вам достаточно перейти на наш канал в youtube подписаться на канал и посмотреть ссылочку под этим видео там будут ссылки на пример гороскопа и возможность его заказать и конечно же мои родные ваше спасибо вы всегда можете выразить в виде лайка и комментария к этому видео Обязательно делитесь с родными, близкими и просто с этим миром прекрасным, нажав на все кнопочки соцсетей. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть первыми, кто узнает о выходе нового прогноза, нового видео с ответами на вопросы или прямого эфира. А я сейчас говорю вам до свидания. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. И, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные.